Пролину Загитову. Вот мы теперь все знаем, что ее назвали в честь вас. Вы встречались, вы с ней созванивались, вы теперь знакомы? Я только вот совсем недавно узнала, что вот ее назвали моим именем, причем тоже мы сказали девочки, как-то не знала, я говорю, нет, я не знала. Мне, конечно, ну здорово, мне очень приятно, что мой пример может быть. Многим и вообще, да, она стала олимпийской чемпионкой, и я за нее очень рада. Действительно смотрела и болела за нее, хотя еще тогда не, я не знала, что ее назвали в честь меня. Я с ней созванивалась как раз после чемпионата мира, когда она неудачно выступила и сказала, что ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся, но это твой такой путь. но если сдашься, значит, ну, будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты может быть в личности. I know I'd go back to you I know I'd go back uh. to you Play that yeah, that. You got the heart Dive right in Follow my lead